5 мая в Далгопилской средней школе дизайна и искус открылась путешествующая выставка архитектурного факультета Рижского технологического университета «Молодые архитекторы для Латвии». На ней представлены дипломные работы выпускников РТУ с 2015 по 2020 год, причем некоторые из них имеют прямое отношение к Латгальскому региону, в том числе проект Далгопилского аэропорта. Ежегодно РТУ оканчивают от 30 до 40 архитекторов, их дипломные работы нередко оказываются связаны со знакомыми объектами или потенциальными проектами в разных городах Латвии. В случае представленных на выставке работ, это относится и к латгалии. Здесь есть примеры, подразумевающие развитие объектов в Аглоне, Балве, преле, Ливанах и Даугопилсе. Например, проект куменического центра духовной культуры в Аглоне Виктора Зараковского и взгляд архитектора Кристопса Вестманиса на возможность создания в Даугопилсе своего аэропорта. Согласно видению автора, воздушный узел мог бы стать как центром пассажирского, так и грузового авиасообщения, а также особым символом лоциков. В своем проекте архитектор предположил наличие школы малой авиации. Свою первую остановку выставка молодых архитекторов сделала именно в Даугопилсе. После чего отправиться в цессию с Добелой и в Представители РТО отметили то, что школа Саулес идеально подходит для таких экспозиций и обмена опытом в сфере образования. А также выразили надежду, что ситуация с COVID-19 улучшится, и увидеть выставку смогут также и горожане. Так уж сложилось, что планируя остановки нашей выставки, первым местом оказался Даугупилс, отремонтированная и обновленная школа Саулес. Это прекрасное место, где, кстати, на уровне учебных программ также занимаются вопросами об среды. Поэтому это отличная возможность показать что-то от нас, поделиться опытом и одновременно актуализировать данное выставочное пространство. Я очень надеюсь, что в будущем в школу САЛОС будут приходить не только ученики и учителя, но и простые жители, чтобы посмотреть на разные выставки, вдохновиться и почерпнуть новые идеи. Выставка Младые архитекторы для Латвии» пробудет в стенах школы САЛОС до 6 июня. Руководство учебного учреждения надеется, что показать ее и другие экспозиции будет возможно во время ночи музеев, 18 мая, во внутреннем дворе школы. После этого она на какое-то время переместится в здание городского самоуправления. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугубевской городской думы.